Как социальные сети взаимосвязаны с YouTube? Очень даже сильно взаимосвязаны, но есть некоторые нюансы. И я сейчас про них вам расскажу. Первое. Если вы снимаете хорошее продающее видео, то делайте несколько видео. У каждой социальной сети есть свой видеохостинг. И, естественно, эта социальная сеть предпочитает видео, которое находится на ее видеохостинге. Потому что при переходе, если мы размещаем свое видео с YouTube, размещаем его ВКонтакте, то нажимая на это видео, по сути, мы переходим из ВКонтакта на YouTube. И это невыгодно Контакту. и ВКонтакт сделал свою видеоплатформу, Одноклассники сделали свою видеоплатформу. И, конечно, Конечно же, Facebook сделал свою видеоплатформу вместе с Инстаграмом. Хотите узнать больше? Звоните нам по этим контактам, пишите, подписывайтесь на канал "Видео для бизнеса".